Сегодня Настасия Самбурская – одна из перспективных артисток российского кинематографа. Девушка регулярно появляется в телевизионных проектах. Кроме того, актриса известна своими скандалами со звездами шоу-бизнеса. История будущей звезды «Универа» началась в небольшом городке Ленинградской области Приозерск. Здесь Настасия Самбурская, настоящее имя которой Анастасия Алексеевна Терехова, не только родилась, но и сделала первые шаги в карьере. В детстве и юности она ничем не отличалась от своих сверстников. Девочка любила проводить время с друзьями, смотреть фильмы и слушать музыку. Настасья не мечтала стать актрисой, как другие девочки. В этом плане желания ребенка оказались вполне тривиальными, парикмахер, модель и прочее. Девочка жила в неполной семье, воспитывала ребенка одна мать. По некоторым данным, отца Настаси осудили, когда девочка была еще маленькой. Кроме того, у Настасии есть брат. В прессе ходили слухи, что он связан с наркотиками, но актриса опровергла эти домыслы. Тем не менее, сегодня Настасья порвала связь с семьей. После девятого класса Настасья отучилась на парикмахера. На тот момент она уже успела открыть в себе многогранную личность и понять, что провинция — не для ее души. Девушка собрала чемоданы и поехала поступать в Московский институт. Она прошла в Амхат и могла бы учиться у Константина Райкина, но девушку отчислили. Как актриса попала в мастерскую Сергея Галомазова в Гитисе. В студенческие годы Настасью часто хвалили педагоги и отмечали талант молодой артистки. После получения диплома в 2010 году она пошла в театр на Малой Бронной. Самбурская начала принимать участие в различных театральных постановках. На счету актрисы есть сказочные герои и серьезные драматические роли. Играя в постановках на Малой Бронной, артистка была замечена в театральных кругах Тогда же она получила первые приглашения на съемки в кинолентах. Карьера актрисы началась с участия в массовках и эпизодических ролях. Настасия сыграла в сериалах «Обручальное кольцо», «Детективы» и «Амазонки», в молодежном сериале «Универ». Новая общага Настасьи впервые показала свои актерские качества не на театральных подмостках, а перед камерой. Артистку пригласили поучаствовать в кастинге после успешной роли в постановке «Принц Каспиан». Тогда девушку ждал успех, и совсем скоро она исполнила одну из главных ролей в культовом молодежном сериале. Благодаря универу актриса стала узнаваемой и заслужила любовь первых поклонников. Поговаривают, что у артистки сложный характер, и уживаться в сериале с другими участниками съемочного процесса ей было довольно сложно. Тем не менее, ей удалось стать одним из самых популярных персонажей проекта. В скором времени популярность набрала обороты, журналисты заинтересовались в интервью а продюсеры стали на перебой предлагать артистке принимать участие в различных телешоу. О личной жизни Настаси Самбурской известно немного. Она состояла в отношениях с неизвестным парнем по имени Сергей. Они встречались пять лет, но в 2007 году расстались. Сегодня у девушки много поклонников. Некоторое время назад журналисты писали, якобы у звезды начался бурный роман с комиком Тимуром Батруздиновым, но сама актриса эту информацию отказалась комментировать. Настасье приписывали роман с актером Станиславом Ярушиным, с которым она вместе снималась в сериале «Универ». Они слишком достоверно играли любовь на экране и породили множество теорий, что экранные отношения переросли в настоящие. Но оба артиста категорически отрицают возможность романтической связи между ними. Когда речь идет о взаимоотношениях с противоположным полом, актрису по праву можно назвать темной лошадкой. В своих блогах она подает поклонникам одну информацию, журналистам – другую. В итоге становится непонятно, где правда, а где ложь. Однажды Настасья заявила, что спит со спортсменом Дмитрием Тарасовым, мужем Ольги Бузовой. Настасия спровоцировала скандал, опубликовав фото в Инстаграме, где она лежит в кровати с футболкой Тарасова. Позже Самбурская призналась, что выдумала эту историю и хотела пошутить над Ольгой и пропиариться. Позже похожие фотографии появились с телефоном и очками Курбана Амарова. Настасья снова оказалась между мужем и женой, но впоследствии сама опровергла эти слухи и возмутилась распространением домыслов. В июне 2014 года выяснилось, что паспорт Настаси Самбурской украшал заветный штамп. Супругом звезды универа был бизнесмен, который никоим образом не связан с телевидением. Еще ходили слухи, что у девушки есть сын. Актриса это не подтвердила и впоследствии высказывалась таким образом, что публика стала подозревать. Информация о муже и ребенке, либо сплетни недоброжелателей. Либо очередной розыгрыш Настаси.